В принципе, как и обещал ранее как только у меня появится хоть какая-нибудь информация по поводу будущих обновлений на барвихе рп я с удовольствием сразу с тобой ею поделюсь и наступил тот самый момент когда снова тот человечек которого я тебе ни при коем желании не хочу раскрывать опять подогнал нам новые крайне интересные скрины касаемые будущего обновления на барвихе рп обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем ролике ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей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 Удачи! Ну а начнем мы с тобой с того, что, как я тебе уже и сказал, мой секретный человечек, который находится в разработке всего проекта Барвиха РП, скинул мне снова крайне интересные и эксклюзивные скриншоты. Скриншоты, которые в очередной раз подтверждают то, что нас с тобой ожидает новый город в Барвихе. На первом скриншоте мы с тобой наблюдаем, в принципе, все то же самое, то, что уже видели в одном из прошлых моих видео. Тот самый Кремль, те самые обновленные дома и тот самый огромный Макдональдс, на Барби Херпе. Ну а теперь мы с тобой наконец-таки можем воочию полностью разглядеть тот самый Кремль, который мы с тобой видели в принципе еще на первом скриншоте. На втором скриншоте мы с тобой наблюдаем те самые яркие, огромные высотки, которые на самом деле существуют в городе Москва. Это та самая Москва-Сити, которая теперь будет и у нас с тобой на Барби Херпе. Честно говоря, я даже не знаю, неужели разработчики реально решили полностью перерисовать карту, которая у нас уже на данный момент существует. Ведь как ты уже знаешь, у нас есть то самое известное здание под названием Москва-сити. Та самая высотка, в которой существуют элитные квартиры, 10 этажей и даже есть лифт. Но если посмотреть внимательно на данный скриншот, то мы можем с тобой наблюдать то, что здесь далеко не одно здание. А на следующем скриншоте у нас с тобой добавлен так вообще уже Московский государственный университет. Тот самый всеми известный МГУ, которого по-моему не существует ни на одном проекте. И честно говоря, глядя на данные скриншоты, складывается такой Впечатление, да и, наверное, бы нам всем бы хотелось, как мне лично, так и тебе, чтобы разработчики наконец-таки все-таки добавили нам абсолютно новый город в то самое пустое место внизу нашего маппинга слева, ведь там реально уже давно не хватает чего-то нового. Мы бы с удовольствием бы взглянули на новый город, с удовольствием бы увидели новые дороги от того самого города Барвиха и самое что немало от города мурина Многие игроки, которые уже довольно давно зарабатывают деньги на работе инкассатора, честно говоря, немного под задолбались объезжать все это дело через реку. И нам бы хотелось бы реально уже увидеть новый город и соответственно новую дорогу от Морина до Барбихи. Я очень надеюсь, что разработчики нас услышат, что добавят нам реально что-то новое. Добавят те самые долгожданные дороги. Добавят новый город, добавят новые дома, новые квартиры и самое главное новые крупные бизнесы, которые уже очень давно не добавляли на проект Барбиха РП. Я очень надеюсь, что разработчики на этот новый 2020 второй год нас могут крайне удивить, добавить что-то новое на барвиху, то чего мы еще никогда не видели и даже не ожидали увидеть. Ну а что думаешь ты по всему этому поводу, какие у тебя догадки и доводы по данным скриншотам, обязательно напиши мне в комментариях, ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся